Промах. Далеко вода, конечно, мне. Сидел с той стороны сосны. Два сидела их там, мне. Что, мои дорогие друзья, подписчики и гости? Слаживайтесь поудобнее. своих телевизора доставайте что-нибудь вкусное, сейчас будем есть. ну там можно даже рюмашечку налить, не возбраняется. брожу сегодня парни весь день и без толку. этот гражданин не работает. Не хочет работать покушаю немножко сальца с хлебушком попью чаю хожу с тигром сегодня конечно если бы ходил с ружьем можно было бы парочку глухариков щелкнуть и рябчиков штук 5 в лед с тигра не стреляю и ребка тоже. вчера я, кстати, хлопнул ребка одного. Не скажу, что его порвала. Дырка такая аккуратно а прошло. Вообще. Тебе ничего не дам. Ты не заслужил сегодня. Друг мой сердечный. На недельку я, друзья, приехал поохотиться. Нарезочку буду выкладывать. Саход. Потому что снимать все подряд, там каждый день выкладывать это тоже немного напрягает. Так буду делать нарезку. Как из мяса, так и из видео. Собака перестала работать. Плохо работал, еще раз напомню. У меня без мяса без мяса останемся. Но еще есть шанс на загонную охоту. историю связанную вот с этим местом лист речка в годы моей юности когда был я еще браконьером ходил с односмолкой с двадцаткой кабель у меня уже сейчас в пенсионном возрасте вот здесь поднял лося лаят с одного места я подхожу подхожу к нему плыв... ну слышу что лаят по крупному подхожу подхожу а там завал вот вроде этого. И лось стоял за завалом, а собачка рядом из-под завала на него ловят. Уже морозец такой был, наверное, ноябрь, начало ноября. Он лось пошел в мою сторону, так завал обходит и на меня. Такой был бычара, это вообще огонь. Ну и что, я с одностволочки хлоп, вижу передо мной березка, и наклонилась. Пока я перезаряжался. Осик ждать не стал. Не любит он это дело. Ждать. Чайку еще и стормосова пью. Костер, не, не, не жгу, тепло. Чайку сейчас бахну. И двинусь дальше. Рекомендую на охоту парней. Литровый термос, если вы один Литровый термос утречка брать Но Если, конечно, уже Дело к морозам То хотелок надо с собой На всякий случай Мало ли придется В лесу задержаться Спросите, наверное, меня Про ходу на лабазе Все нормально так скажем, состоялась. Могу обманывать. Потому что смотрит меня разный контингент Прошу сегодня в лесу. Очень погодка отличная. По поводу тигра кому-то из моих подписчиков не понравился мой карабин. Сколько людей, столько и мнений. На мой взгляд, машина надежная, безотказная. Говорит, что армейское оружие не должно быть на охоте. На мой взгляд, это не так. На охоте и должно быть именно на надежное оружие. Надежное, скорострельное. Тем более, если охота идет по крупному зверю. тоже надо куда выдвинемся не знаю с ночевкой пойду не пойду возможно и схожу скоро на капканы где-то что-то поменять там подделать грудинку ем я грудинку с колебушком очень вкусно веришь собой очень вкусно а ты не получишь ничего за свою работу Твое мясо в лесу. Глухари взлетят, улетят. Он, давай тут бегать на этом месте. Лаять, орать. Что с собакой случилось? Непонятно. мы к зиме уже находимся природа засыпает засыпает лес очень много, рябчика очень много я говорю, если бы сегодня с двух столкой ходил то наколотил бы в лед я дов... в довольно таки неплохо стреляю сказано не для хвостовства, но гухари падают падают часто. По лодке не охотился, не брал кутерку. У меня она глухарика. А, покажу. Кушнинку с Олегом взяли. Он куничку, ой, я куничку, он. Бобрика. То, что я браконьерю. Вот, глухарик. Глухарик. Разрешение на добычу птицы. И это у нас Санька Егорь брал на кабанчика. Ему 90% скидка. Кабан. 90% скидка, так как он Егерь у нас тут скидочка хорошая но кабана у нас нет редкий, редкий случай когда кабан проскочит так очень редко что-то и лось это сегодня хожу не больно не больно так нахожено я бы сказал на реву слышал лося нынче сидел на лобазе слышал лося я пооткопил по, это по и он кликается но подойти не подошел Наверное, он уже с лосихой ходил от, от бабы не хотел отделяться отобьют скажут Нет, пакет не запакичивается так она парни отключить пока батарейка садится Ну, значит ставил на зарядку по ходу зарядка сам сама сам зарядник плохой У меня не зарядил камеру. Давайте, если мало ли что интересно, будет свечусь Собаки, ребята, ищет лося. Вот осина. Вчера я нашел, она была изгрызана, свежими. Свежие следы были, абсолютно свежие. Сегодня пришел собака, Видно, все снова выходили кормиться. Бели нюхать не может разобраться, куда ушли. Сейчас он направление поменял. Я тут в ту сторону 257 метров у собаки. Я думаю, что почувствовал, что он по деревням бегает, вижу его. Ищет, пусть ищет. Собальто вот нашел. Ребят, приходится перебираться через такие вот запруды бобринные. Ну, метров вот уже на 200-300 я иду по запруде. Да специально для людей соболезнующих бобрам, которые охотников живодерами называют, которые ловят бобра. Посмотрите, какие площади затоплены водой не очень хорошо, тут бобра практически никак не взять, если только на плотине зимой. он практически на плотину не выходит, потому что она запружена у него с лета метров пристана она идет, водичка тихонько сбегает, Раньше, конечно, такого не помню, чтобы в годы моей юности было столько бобра, и он, зараза, хитрый стал, он такие места сейчас выбирает, что его не половишь, негодяя. Ну чего ты не ищешь -то? Мужики, что с собакой делать, перестал лося искать, поиск у него. Сто метров от хозяина, бля Дальше не уходит Ну давай, иди людей, пошли Наверное, закормили собаку Убегал сегодня два раза на километр Непонятно, за кем Печально, конечно Без мяса остаемся Сегодня идем с Олегом в избушку, вот такой у меня новый друг Шухер, Шухер, вот такой, назвал его Шухер, месяц уже живет, прибежал откуда-то Месяц живет в поселке, голодный, хозяин, найтись не может Если кто собачку узнает, Шухер, вот такой вот красивый кобелек, с ошейником пришел Пришло их двое, гончий старый и вот эта лайка молодая у одного охотника, там у нас они, он ходил на охоту со своими собаками, и эти увязались из леса за ним. Не знаю, звонили уже в соседние районы, оба. Никто не отзывается. Кто, если собачку узнал, можете связаться со мной, написать комментарий, подскажем, где она. А пока беру ее в лес, потому как у того охотника у самого две собаки, он говорит, мне четверых не прокормить. Я шухера и назвал шухером его Такой он, шустрый кобелек В лесу еще не опробован Сегодня вот первый выход Наверное, с соболем драться будут Так что, такие дела, парни Вчера весь день лил дождь И сегодня такая погодка хмурая Может быть, выездит На сегодня вроде дождя-то не обещали бог даст сейчас встретимся с олегом он со своей собачкой придет и двинем на избушку я по путику пойду олег стороной надо будет где-то капканчики подправить где что-то еще что, шухер увидел но что-то услышал пойдем давай капканчики подправить там где-то слабые капканы есть. Поменять их. В общем, такие дела, ребят. Идем по лесу, друзья. Я ушел немножко. Проверить две собаки с ним. Собак, походу, лося прицепил. Соболек, походу, прицепил лося. Идет за ним, уже прошел. на километра три. Ничего не говорил? Я тебе не говорил ничего. Шкура заячая на дереве висит, бля. Ты там, так вот я выхожу на эту, на свежую то делянку-то, которая, как сказать, по дороге-то, бля. километра еще до избушки, до путиком смотрю капкан. дорога то вверх то вниз, то подъем то спуск, все в такой траве, очень трудно идти, там капканчик у меня. ладно. здравствуй изба. жила ты нам. Долгие лета верой и правдой. Здравствуй, милая, здравствуй, дорогая. друзья смотрите стрельнул с тигра по рябчику вот дырочка входная а вот дырочка выходная надеюсь видно пробила его проткнула вылетел так хорошенько сел метров может 30 40 я хлопь ему и устряпал птичку. На супчик сегодня. Супчик хороший изрябчик получается. Только что луку не взяли. Забыли луку. Там есть в приправах лук вроде бы. Но это не то. Делось бы такого лучку. Сегодня быт наверное, немножко поснимаю я. бляха хочу. Вот так отрезалась крылышка. Смотри здесь, ребят, птичку всегда по суставчикам разбирать. то потом, когда кушаешь, когда кушаешь миско, косточки вот эти мелкие они мешаются. Я всегда по суставчикам стараюсь. Вот он сустав. Опа. Так, оп, по суставу Крылья не беру Шейку отрезаем Пёрышки подвесим на дерево Пёрышки на дерево подвесим Агузок у него раз Отщепнем лапку оп. уберем кишочки. Ух ты, я биться на колезанула сильно. Ничего. Не страшно. кишечки раз туда. То осталось то сердечко. То мы оставим. мы любим кушать Может Олегу еще что-нибудь повезет, подфартит С двумя собаками идет Может гухарика где Прихватят Еще бы одного мало Одного там суп Парочку бы рябков Парочку бы рябков было бы шикарно так. кровинка тут из него вылезла Черепчика нужно ребят без всякого ножа полностью разобрать как захотите есть конечно место где надо подрезать Косточки не мягенькие, разварятся супчики, да их практически не чувствуется. Наварчик будет хороший. Вот так. Раз водички наберем и пойдем в избушку. Подхожу, ребят, к избе. Убля. Тут вот это можно рядом было набрать, я а тащу за 3-9 земель. Бля. Думал, обсохло все, ничего не обсохло. Вот ты кругом. Там проточный брал из ручейка. Ой, устал, как. Ой, как устал. Здравствуй, изба, здравствуй. Здравствуй, матушка. Серега, охотник к тебе идет. Принимай гостей, дорогая. Принимай. Набрали, слава богу. Смотрите, что это лег причандосы, какие я наделал. Все как в танке после пьянки, бля. А вот так. Вот так. Повесим тигрушку. Подвесим сюда его. Опа-на. Это груз. Припер я. Ебить, твой Ох, как тут уютно. Ох, как тут хорошо-то. Хорошо. О, хорошо. хорошо. Спальнички-то где у нас? Не вижу что-то. А, вон спальнички Маленько разденемся. Достанем Видно? Часы еще брекает Охренеть Все-таки моски снимать окна Светочку москитную, сейчас нам нужно снять Связи нету Так Так, так, так Вот так Привет, хлопцы Надо отдохнуть и Задела братцы. Дровишки Олег тут подготовил на растопку. Поубрал тут все маленькие. Мечки такие вот изладил столик. Решеточка тут у нас над костром. И болото. как здесь тихо и спокойно вот. красотень так вот Алексею всю избенку подделал Попытались немножко, все распилено, надо все это складывать, работаем много, как говорится, непочатый край, все надо прибирать, все распилино. красота. Всё это обработали Олег обработал безнутри тут обрабатывали приходили пол пол потолок все стены все обработано антисептиком вот такие дела парни вот такие дела Отключись, что есть такое. Все, сейчас само поедем. В длину. Кока-кольна Кока-Кольна здесь весь сырой дох. Да, это высыдаю. Блять, с этим музыком не бля, заебись. хоть что-то, одну, черный или белый? У тебя резанный тогда, давай твой. самогонку забез разводить. Самогонку ничем не надо разводить-ка. Самогонка в животе разведется. Такого да. сала, такого ли такого? Да, Сегодня можно суп обжарить и обжарку сделать. Да. да. Ты ел, А Я тоже вот только буквально пять минут не прошло, когда я пришел послуху, да? Я, нормально. долго прочистил картошку, вот А че? пусть снимай, кого-то, бля? Да, ничего, да. Че, бля? Да. Себя в ролике, разве помню? в жизни скрывать не боится с его досочки нету здесь олека досочку и открыть не может что не разводится Режем сольцо. иди печку. А, и печку. Олег, на двери открыть, чтобы тяга была, разведется быстро. Вечно, блядь, спят нахуй. А чё, он на доске так пить? Ладно, ну, давай. Немножко на него, немножко. Попробуй, блядь. не, не занимайся, а не че? порти. Низко не холодильник. Низко не холодильник. Самогонка? Ну-ну-ну. Самогонку кока кола не портит, блядь. Я просто попробую, блядь. Лиски разводят. наверное не нужен блин ну, ну, давай че че че че че че жир с че че че че че че че че че че че че че че я че че че я че че пахнет да? Что? я не пробовал. Пахнет? чуть чуть есть? Ничего не надо запивать нормально, так? Да, пьешь хотят, запивают что-нибудь. Там что-то, блядь, на лицу вроде, воды. Не уж так, горько. Бля. Нормально пьется. О -о -о. Так в ресторане больше есть. Так в ресторане. Не, это мясо чинить. Что? На столе же, блядь. Ты-то сковородку взял, блядь. избушек хорошо ну, по ноче бля но я ясен хуй не той блятки палатки, бля. палатки хорошо а в избушке лучше чем какие-то матрасики на бля все но ну, на, на, на носках шесковато спать вот а последние две ночи ночевал на но это хуйне то блеали вообще нахуй запался да бля, не и на подушки бля маленькие хотя бы ну, ты еще меня куши похуя а но не они у нее эти. Нужные, бля, Пригождается. Руслан, да, дохуя, было... Ну, с ним, с ним, с ним, с как с блядь, с ним, с ним, с ним, с ним, с Не с ним, с ним, с ним, с блядь. с ним, с ним, с ним, с ним, с ним, с ним, с ним, с соболек я худо идти до тебя да соболь что не выспался что ли а. соболюха не выспался ладно пойдем весь галеченько босром глухарями надо, надо добавлять да мы же повыкливали все камни хуй надо вот Зимой привезти, просто. Да. А -а -а. Это хороший галечник. Ладно, пойдем. А там тоже сейчас много -то. Ладно, Пойдем. Весь галеченька обосран